Что нас ждет в Ковалева Орда 17 июня? Да, конечно, это шутка. Но Орд будет придерживаться наверняка той же манеры бокса, как сказал Гельдин, бороться в прямом смысле в каждом раунде, которая была выработана в первом бою и принесла ему хотя и сомнительную, но победу. И вот в этом ошибка Орда, потому что Ковалев это очень умный боец, который не сойдет, конечно, к изучению борцовских приемов, но вот полученный опыт в первом бою он закрепит на тренировках с элементами этого грязного бокса. Вспомните бой с Наджибом Мохамеди, который не свойственен для него манере, по задумке Абеля Санчеса бывшего тренера Сергея. Шел вперед, толкался, обнимался, делал все, чтобы сбить Сергея с прицела и так сказать его замучить, но Сергей вышел победителем в своей зрелищной манере, подстроившись и впоследствии навязав свой бокс. Бой с Азиком Челембой, с очень техничным боксером, который был очень замотивирован этим боем. Я считаю этот бой намного красивее бой Уорда Ковалева. В этом бою Сергей смог победить техничного, легкого на ноги и всегда перекрытого челембу. Хотя и в этом бою челемба создал проблему Сергею, хотя и проиграл. По результатам первого боя можно сделать вывод о том, что Сергей не уступает Уорду скорости, так как Уорд пропускал огромное количество джебов Сергея, он не проигрывает ему в техничности. Да, он очень проигрывает в грязи Уорда но выигрывает в зрелищности. Как бы ни было, Сергей вел весь бой, и бой шел под его диктовку. За ним был центр ринга, за ним были все красивые моменты, что очень важно для судей. И этого опыта нужно придерживаться с ордом в реванше. Ошибка Ковалева – это погоня в этом бою за головой, так как ударов по корпусу практически не было. Вспомните бой с Паскалем. Зрелищный, опасный бой, с огромным количеством разменов, который смотрится на одном дыхании, а вот бой с Уордом с Зевотой, вообще бой, реванш и проигрыш Сергея, по моему мнению, вещь запланирована. Так как наконец конец боя промоутеры, продюсеры знали о 162 тысячах платных трансляций, а не о 300 тысячах запланированных. И вполне возможно, что они решили, так сказать, громче крикнуть, чтобы было больше внимания и единогласное решение за Уорда, с его бесцветным грязным боксом это и есть наверняка крик. Поэтому и был гул на послематчевой конференции в поддержку Сергея. Просто судьи под давлением заинтересованных лиц просто забыли многие моменты, что и вылилось в реванш. И вот это странное решение. Но сами подумайте, проигрывает Уор и он бы захотел воспользоваться правом реванша. Да этот бой, который состоялся 19 ноября, неизвестно, но есть подозрение себя не окупил. А реванш в случае победы Ковалева выглядел бы нелепо и был бы провалом года. В принципе, в эту версию можно поверить, потому что все-таки бокс это шоу-бизнес и деньги здесь тоже рулят. Но возвращаясь к теме, конечно, скидывать со счетов Уорда нельзя, так как он по праву считается лучшим тяжеловесом, с которым встречался Сергей за всю свою карьеру. Спорт имел отличную любительскую карьеру, не проигрывал ни разу в жизни, ни в любителях, ни в профи. Олимпийский чемпион 2004 года. Форд быстрый, техничный, очень хитрый боец, который читает любую опасность. Имеет достаточно крепкую челюсть и может легко восстанавливаться после полученных нокдаунов. Вспомните бой с Даррен Ламбуном, с Сергеем. Поэтому Сергей должен в этом бою решить достаточно сложную задачу. Это контроль за дистанцией, который у него получали всегда, для избежания вот этой грязной борьбы. И я думаю, Сергей решит ее и покажет нам бог, с которым мы от него ждали. Просто и правда, в первом бою было много политики, предвзятости, свой чужой и наверняка экономических интересов промоутеров, которые решит реванш, распиаренный проигрышем Сергея странной победы Орда разделивший весь мир бокса на два лагеря. С другой стороны, Сергею нужен был такого плана. Теперь наверняка Сергей понимает, что его может победить не боксер, а вот эта грязь, предвзятость и вот такие судьи. И я думаю, в этом реванше Сергей будет готов к этим хитрым финтам. Ну хотя, конечно, лучший способ решить все вопросы, снять грубо говоря, это нокаут. Поэтому желаю удачи и красивой победы Сергею в этом бою.